Приветствую, на связи Мария Налобина. Добро пожаловать в это видео, потому что сегодня я вам расскажу одну очень интересную возможность. Очень часто раньше наши ученики, наши подписчики спрашивали, есть ли у нас какой-то курс для совсем начинающих, таких, знаете, зеленых новичков, которые еще только учатся работать за компьютером. И раньше нам приходилось отвечать, что нет, нету, потому что у нас его реально не было. Но э, так как таких запросов стало э, больше, э, постоянно нас об этом спрашивают, люди понимают, что э, мы обучаем на очень высоком уровне и хотят вот, именно обучаться с нами с самого нуля. И мы подумали, а почему бы не сделать, собственно, такой курс. Поэтому э, мы на сегодняшний день создали курс э, именно для новичков. Это курс по компьютерной грамоте. Я вам по секрету скажу, что там на сегодняшний день около 300 разных уроков, которые затрагивают абсолютно разные темы работы за компьютером, начиная от безопасности, работы в Word, в Excel, в PowerPoint, работы в интернете, там, как поставить пароли, там, все что угодно. В общем, этот курс позволяет человеку стать с самого нуля хорошим специалистом, чтобы работать вообще через компьютер. Ну и собственно цена у такого курса она будет самая минимальная, потому что когда мы его создавали, мы анализировали вообще в принципе, что есть на рынке и поняли, что действительно стоящего курса его как такового нет. В общем, вы можете получить доступ к этим урокам прямо рядом с этим видео. Если вы это видео смотрите на нашем канале, то внизу под видео есть специальная кнопка, вы можете на нее нажать. И подписаться на уроки, а если вы смотрите это видео на нашем канале YouTube, то внизу в описании также есть ссылка, вы можете по ней пройти и также подписаться. Там вас ждет серия бесплатных уроков и также я там рассказываю о том, как получить доступ к этому большому курсу. Итак, если вам это понравилось, то обязательно жмите «Мне нравится» под этим видео и можете поделиться с ними, э, с вашими друзьями. Подписывайтесь на наш канал и увидимся с вами в следующих видео. До встречи!